Наталья Алексеевна, добрый вечер! Здравствуйте, Ангелина Ильича. Расскажите, пожалуйста, как давно вы уже у нас наблюдаетесь, лечитесь? У вас я лечусь, наверное, с 2012 года, когда я начала здесь лечение и протезирование. И очень рада, что я попала к вам. Ангелина говорим, золотые руки, очень легкая рука, Спасибо. после нее ничего не болит никогда, и сидеть в кресле одно удовольствие, здесь очень удобно, устроено, обустроено, я не знаю, рабочее место, очень хорошо работают девочки в четыре руки, и лежишь одно удовольствие, получаешь отвлечение, честное слово. Спасибо вам за приятные слова. Мне нравится к вам ходить. Ну, повод, может, не очень приятный, но зато решаются все проблемы. Спасибо большое.